Я поговорю о трех событиях, которые меня озадачили. Итак, первое событие – атака людей в штатском на столичный троллейбус номер 37. Второе – президент Наняк заверил, что чиновничьи братья за год точненько выверят списки дармоедов и тунеядцев по декрету номер 3 и будут все платить тунеядцы по этому декрету по-любому однозначно. Последний пункт нового видео – это предложение господина Мясниковича направить тунеядцев убирать буреломы в лесах необъятной Родины. Думаю, что это предложение как-то связана с прорывом через границу джипа с оружием, якобы отечественные спецслужбы уже задержали десятки боевиков и нашли на территории Беларуси вражеские базы под Бобруйском и Сиповичем. Так, привет с вами Микола. сразу скажу, что я простыл, поэтому мой голосок не камильфо, приношу извинения. Китайцы желали врагам, что они жили в эпоху перемен. Ха, отечественная матрица действительности будет похлеще китайских страшилок. Так, три упомянутых события уже детально описаны в интернете, текстом, фото, карикатурами Видео. Поэтому, чтобы в данном видео была информационная новизна, я буду комментировать события глазами международного инвестора. Благо фантазия, профессиональный жизненный опыт мне это позволяет. Почему инвесторам? Чтобы люди в Беларуси стали жить лучше, нужны реформы и капитал. Реформы страна самостоятельно сделать может. Рано или поздно, хорошо или плохо. А вот капитал страна сама самостоятельно раздобыть не сможет. Белорусский печатный станок, к сожалению, не умеет печатать доллары, евро или российские рубли. Технически, конечно, не нет ничего невозможного, но кто нам это разрешит? И будут правы. Поэтому либо кредиты остаются, либо инвестиции. Кредитов мы больше не получим. Кредитов у Беларуси, как у бродячей собаки Блох. Поэтому надежда на отчаянных инвесторов. Почему отчаянных? Продолжайте смотреть это видео. Атака лет в штатском на столичный троллейбус номер 37. Это событие беспредела и красные флажки для любого капитала. Сразу понятно, что законы в Беларуси не работают. Если такое можно совершить среди билла дня и в центре Минска, то что можно ночью и в под. Это Европа для политических спартанцев. На земном глобусе полно других мест, поэтому хватайте кошелек и бегите. Такие мысли могли возникнуть в головах корпоративных предсказателей и аналитиков, если рассуждать как иностранные инвесторы, а не как жители Беларуси. Второе. Декрет номер три, как оказалось, живее всех живых. Международный инвестор, ознакомившись с декретом номер три, подумает, что у руководства Беларуси нет понимания экономических основ государства. Законодатели страны придумывают глупый закон. Я это расцениваю как подвиг во имя премии Дарвина, однозначно. Третий пункт. Предложение Мясниковича направить тунеядцев убирать буреломы в лесах Родины. Иностранный инвестор припомнит, что в молодости читал про Советский Союз, Сталин отправлял заключенных в Сибирь валить лес. С СССР давно не стало, но в Беларуси, как оказалось, дело Сталина живет и процветает. Это точно Европа? И кто такой поразительный господин Мясникович? Инвестору, конечно, сделают замечание, скажут слово «поразительный», пишется через букву О, но инвестор улыбнется и скажет, что использовал другое проверочное слово. Потом аналитик инвестора сделает предположение, что уборка бурелома в лесах Беларуси может быть как-то связана с прорывом через границу джипа с оружием. Он напомнит, что Великую Отечественную войну в 1941 году в Беларуси партизанило, скрывалось в лесах более 12 тысяч бойцов. Миллиардер возразит, что если руководству Беларуси хочется проверить леса на наличие банк формирований, то почему бы со спутника сразу не посмотреть на всю территорию страны. Ведь через современный спутник можно увидеть даже время на ручных часах любого гражданина. Вариант дешевле запустить из центра Беларуси сотню дронов с видеокамерами. Они полетят в разные стороны и максимум за один-два месяца управятся. По-любому это дешевле чем гонять на принудительные работы толпы обиженных людей. Они же убегать будут, их потом ловить нужно, возвращать. Зачем превращать страну в трудовой лагерь? И в заключение. Однажды западные журналисты спросили у Владимира Высоцкого и в отношении к власти в СССР. Он ответил, у меня есть претензии к властям моей страны, но решать их я буду не с вами. Если это применить к ситуации в Беларуси, то большие перемены начинаются с маленьких, но постоянных шагов вперед, из дремучего леса к свету. Шагайте, шагайте, всем удачи, шагайте. Зачем носить в голове умные мысли, если их никто не знает? Поэтому ставьте лайки под этим видео. Распространяйте в социальных сетях, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за то, что посмотрели это видео.